Привет, друзья. Я играю в Castle Стори. Это у нас режим Конквест. Тут нужно захватывать кристаллы. Как это не хочет здесь ставить? Ну, давай. А может вот здесь сразу обосноваться? Да, точно. Давай, наверное, здесь обосноваемся. Так. Ну и пару складов сразу сделать. Может вот здесь в проходе где-то? Нет, не хочу здесь. Вот так для начала сделаю. Далековато, конечно, от этого кристалла, от нашего. Но здесь удобнее, здесь единственный проход к нам. Получается, этот кристалл можно сразу от отхапать себе. Следующий будет, наверное, вот этот кристалл, хотя... Не знаю, посмотрим. Он подойти не может что ли? Давай еще сделаем. О этот смог подойти, <с2> а тот не смог. Ну ладно. Наметим, наверное, стеночку, я думаю, сделаем. Где-то вот так, да? А, там получается как раз посредине. А как бы мне дверь-то сделать? Ну, пускай здесь тогда, ладно. Пускай дверь будет здесь у нас. Так, где у нас петли с той стороны, да? Вот так вот. Ну, как-то так пока сделаю. Сразу наметим, чтобы они у меня камушки собирали тогда. Камушки. А, траву Трава нам нужна лучников сделать Так, ну и складов-то мне не хватит Получается Пеньки уберем Берем пеньки Может зря я здесь так сделал Ладно, где у нас склады? Промахнулся Ну и потом вот здесь еще сделаем ряд. Можно, кстати, сразу наметить им, чтобы они переставили эти штуки. Давай, наверное, вот сюда. Этому убираем, это убираем. Собираем брингстоун. И собираем железо. Давай, наверное, не все. Потому как складов мало. Первым делом убери отсюда. Дальше мне нужно спилить вот эту елку, чтобы она мне не мешала. Ну, доски-доски уйдут, они сейчас сделаем, значит, нам надо вот эту штуку сделать. Вот сюда, наверное. Так. Две-то, наверное, не надо, как многие делают. Получников. Печка нужна. Печка. Печка пускай будет здесь. Вот так вот поставлю. Так. Дальше нам нужна стойка для оружия. Стойка для оружия. Куда бы ее разместить -то, я Не знаю даже. вот у нас склады, да, будут? Так. Склады у нас здесь будут вот так идти. А стойку для оружия мы где-нибудь вот здесь сделаем. Две штуки. Раз. Два. 1-2. Готово. Так, ну и строительство, ребят. Строительство надо делать. А, хотя вообще-то. Когда они камень рубить не будут. Почему не будут? Делаем в строительство и делаем камень. Где у нас камень? Так. К нам уже гости. А, они побежали к захватывать. Вдвоем-то на одного накинулись. А чё, устейте, там бейте его. Так, вот у нас и первая кровь, первая кровь, как говорится, собрать, собрать все обломки, ребята, собираем быстрее, они все побросали, когда на колокольчик нажал, ага, быстрее, говорю, Вот быстрее надо вот так сказать им, чтобы они зашевелились, коп, собрали, тут две елочки рядом так стояли, да, первый раз такое вижу, как-то не доводилось, не видеть больше ничего не бросали здесь нигде Так, ну эти товарищи походу бежали вот сюда к кристаллу к этому бежали карта маленькая на самом деле такая для разминочки взял самую маленькую пройти вот и собственно не знаю почему с этого кристалла когда можно было вот с этого добежать до туда спокойно да и занять тот кристалл но следующая их цель будет вот этот кристалл явно я как-то все медленно делаю. Надо все быстрее делать. Трава у меня есть. Пока а, убираем эту штуку. Лишнее вообще нужно убирать задание. Чтоб меньше тупило. Так. Железо. В принципе железо вообще надо будет все собирать. Бринстоун нам пока хватит. Так пока хватит а вот стенку нужно собрать только нужно чтобы они доделали стенку и переплавку железа никто не отменял обязательно нужно плавить так начал делать лучников у меня отлично берем сейчас значит ребят равномерно нагружаем Я обосновался вдали от кристалла. Соответственно, мне, чтобы варды заработали, придется а, Либо... Ну, а, в принципе, я вот этот кристалл захвачу. Захвачу этот кристалл. Да. И от него построим варды. Мне тогда не нужно будет отсюда тянуть. Ну и запас у меня здесь камня. Железо. бримстоуна. Хотя с камнем проблем не будет. Камня всегда можно добыть. Так, что они у меня здесь? Первую линию стенки сделали. Давай достраивать тогда вторую линию. Ага. А маленький тоже не влезет. Хорошо. Хорошо. Так. Можно, конечно, окнам было оставить. Здесь поставить лучников, но... Не знаю, это все не не очень будет смотреться. Ну или стекло вставить. <laughs> Еще смешнее. Так, в принципе, здесь они достроят. Нужно бы сразу сделать, чтобы они у меня ходили там максимально по всей стене. Поэтому не сюда. Поэтому сразу вот так вот я делаю. Не будем, наверное, в два ряда делать. Не вижу смысла. Первый ряд варды, второй ряд лучники. Раньше был смысл, они друг другу мешали. Сейчас они не мешают, поэтому смысла нету. Так. Делаем здесь такую штучку а вот здесь я не сделал да, проход здесь я проход не сделал так здесь я даже палки оставлю кто-то где-то у нас появился возможно будет нападение лучник один готов я опять это дело забросил давай делаем сразу это это и это и у нас уже идет нападение давай сюда Ух ты! Их уже больше стало. Так, дверь они выломают. Зря это сделал. Отойди, отойди, отойди, отойди, умрешь ведь. Да вы чё, ребят, иди сюда. Что ты делаешь? А ты лук подними. Так, ты подними лук, пока он не пропал. Да вы чё, тут у тебя стенку ломают. Надо им сказать, чтобы они сразу прибирались, потому как здесь все эти обломки то что не собрано, оно потом бросает землю, появляются холмы. Ну что ж, отбили мы эту атаку, отбили, не может не радовать. Как-то надо здесь мне, как бы мне здесь сделать, так ремонт надо сделать, чтобы они починили камушки. Так, железо, железо, железо. Дверь они, кстати, сделали. Железо у меня еще есть немножко. Я не поставил им вот эту штуку. Пордж. Давай, строй. И мне нужны мечники. Хотя бы один бронированный мечник мне нужен. Так, здесь есть железо брингстоун еще, да? Есть. А, кстати, железа у меня уже много. А вот брингстоуна немного. Давай пока это дело мы остановим. Берем Брингстоун. Трава есть? Есть. Подожди, они уже. А, они сделали еще, да, комплект лучников. Ну давай. Закажем два комплекта. Пока один лучник пускай стоит, здесь тогда он вроде как справлялся. Мне нужен камень далеко не бегать прямо здесь будем добывать камень тогда так а, максимально здесь раздвинул ну давай наверное хотя лучше наверно вот так сделать в одну сторону потом во вторую максимально выбрать У нас здесь не хватает, так это мы это мы поставим вот сюда немножко уменьшим Здесь у нас тоже пока пусть здесь стоит. кто то у меня появился, я не вижу второго у нас пополнение, леса какой-то. ставим еще железо на плавку. Железо нужно всегда, но максимально, чтобы все переплавлялось на него, я не буду делать, так как нам, блин, он нужен будет. Так, складов уже мало у нас, да, получается. Может, еще сделать склады. На самом деле, чем больше складов, тем больше игра глючит, но без складов-то тоже плохо получается. здесь как-то опасно так ставить ставить склады здесь опасно мы можем кстати здесь заровнять это дело и поставить стенку тогда ничего страшного не будет Сейчас заровняем это дело максимально только возможно склад и одна клеточка проход у нас будет да? так Не знаю, надо ли. Вот так две клеточки. Хорошо, давай. Давай, сделаем. Бегут у нас еще товарищи тут. Так, железо. А, стой, стой, стой, стой, кто-нибудь. Бери лук. У нас их все больше и больше прибегают. Они камнями закидали у меня лучника. И сейчас ломают двери. Так. Давай, еще лучника бери. Сюда, сюда, быстрее, чего ты встал? Да иди сюда. Болван. Да они меня кого-то убили. А когда они успели-то? Здесь выбегают Вот поганцы Это потому что здоровый чел пришел И он больно бьет Ну ничего он возродится Правда вместо того чтобы у нас прибавился еще один У нас получится Родиться тот который умер сделать, у нас появится еще один лучник. Ой, лучник, <смех> мечник у нас появится. Иди сюда, сюда иди. Несмотря на то, что этот кристалл нами не занят, душа этого убитого летает не вот здесь вот. У нас двое, что ли, убито? заспаунить Калипса. Как-то я даже не заметил. А душа этого летает здесь. Странно как-то. Один там, другой здесь. Непонятно. Ну ладно. Вот так они мне разбили камушек. Камушек надо восстановить. Перебирайся, наверное, сюда. Хотя нет, стой, стой, стой здесь. О, они здесь засыпали уже. Быстренько. Ладно, пока стенку делать не будем. В принципе, они не должны упасть. Но потом сделаю. Потом стенку я здесь сделаю. Можно, кстати, было этим рядом сделать. Расширим немножко. Хотя не, не будем. В один ряд хватит. Или давай расширим все-таки. Все-таки расширим. А, сделаем здесь немножко в вот так иначе он не снова засыплет Так, этот кристалл они пока не захватили, мне нужно на всякий случай еще одного мечника сделать, а у меня сейчас 4 лучника, надо будет еще стойку сделать с оружием. А мы вот этот лес вырубим, так. Давай, дособирай, наверное, железо. Бримстоун они весь собрали. Сейчас переложим Бримстоун. Опять возродились где-то. Значит, скоро придут. он железо тащил, сейчас бросит гаденыш под него камень положили а он тут стоит такой, как ни в чем не бывало ничего себе прыжочки у него ты давай тоже бери лук и сюда так, а что вы тут все побросали и не прибираетесь минус один вот и какой интересно придумал как надо их направить чтобы они к двери шли и сражались с мечником они а стенку ломали для этого мы сделаем следующее поставим вот здесь бруски так 1 2 А, здесь у нас кристалл да? обойдем вот так кристалл тогда это где этот крестик плохо ставится пока как-то так сделаем сделаем доски у нас есть пеньки убираем так камни у нас тоже есть да они не могут здесь залезть что ли он не доставит может лесенку сделать какую-то сделать какую-то лесенку вот здесь вот а нет здесь у меня будет такая штука сделана пилка называется Даже для симметрии сейчас сделаю с другой стороны, которая кристалл будет захватывать. Тоже для нее такой пьедестальчик сделаю. Так, вот так вот, по приколу. И захватим кристалл. Не сразу, конечно. Так, кристалл у нас фиолетовые варды захватывает. Кстати, кстати, опять увлекся и не сделал вот такую штуку. Алтарь называется. Для кристаллов. Доски у нас сейчас уйдут, поэтому рубим еще. Заодно здесь поставим поставим здесь еще одну стоечку для луков. Чуваков у нас, конечно, не так много, чтобы столько лучников иметь, но сделаем сначала оборону, а потом отожмем кристаллы тогда. Странно, что они в эту сторону никак не идут. Так, ладно, здесь я сделал. А, у меня камней, походу, нету. Нет камни есть. Почему они не складывают? Они все этими увлеклись столбиками. Ладно, добро. Пускай делают. А, сделаем ступеньки, значит. Как бы мне ступеньки здесь сделать? Так. А зачем так? Так, ну здесь мы, понятно дело, вот таким образом делаем, а дальше мы сделаем, а дальше мы сделаем вот так вот. Нет. Не будем и так делать. А зачем? Правда. Пока вот его так будет. Проход две клетки здесь нормальный. Здесь, если что, подойти можно, под ней пройти можно. Ну да, почему нет? Или все-таки не так мы сделаем? Или все-таки мы здесь арку сделаем? Такую. Ага, арка не получится. Если только полуарку делать. Не, не буду полуарку делать тогда. Так, убрать вот это. А если вот здесь полуарку сделать? Там гости пришли. Так, подожди, пока вот это не делай. Это я еще не, не придумал, буду делать или нет. Тут прибрались, зато здесь намусорили. Паразиты какие. Так, что у нас здесь? Убираем, убираем, убираем, убираем. Вот так вот. Еще два. Лампочку сделай нам. Так, мне нужна хилка. А, стоп. Фиолетовый сначала, потом хилка. Ну, потом варды можно сделать. А чё ты встал в проходе? Так, дверь открыта. Заходи, кто хочет. Или у нас день открытых дверей? так вырубаем вот эти деревья склады-то почти заняты здесь вы у меня все собрали значит просто делаем ну давай здесь положим вот так вот кирпичик и вот так вот а зачем так когда можно сделать как нибудь вот так Или пускай вот так прям будет. Это здесь не нужен. Угу. Так, хорошо, пускай пока так. И соберите мне уже железо отсюда. Что-то у нас там уже заспавнился. Винчи, иди сюда. А как вот этого тогда возродить? У меня новые появляются, а этот нет. Он как-то попал в этот кристалл, который не мой. Я его возродить не могу, получается. Это, наверное, баг какой-то. Ну, мы кристалл отожмем, и, возможно, я смогу его возродить. Ну а пока, ребят, на этом у меня все. Серия и так немножко затянулась. Всем, кто смотрел, спасибо, понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.